Всем привет, с вами Соник. Это игра про ам Посмотрите, какая игра. Чем? Смотрите, такая вот крутая игра. Это типа Брал Старса. Только лучше Бравла. Так, а я атаковать могу даже? Вот. Типа Бравла. Здесь всего один режим, конечно, но... Типа, мнем стакс можно называть. Так. Далее, так. Уходим. Угу. Держимся. Угу. Уга. Продержались. Вот мы выиграли. Нормально. Смотри. разблокированного персонажа синий вот синим, синим, синим назвали я могу имя написать свое смотрите давайте напишем это на английском давайте этого Так, чего здесь еще есть. Ага, видите. Смотрите, я возмухирула вот такого синего персонажа. Mm -hmm. Ну, правда, так сильно зовут, на самом деле. Хотя его не на самом, на самом деле не зовут, не синий. Но все равно, 50 каких-то монет. Mm -hmm. Паук. Смотрите. Еще хорошая карта. 10. 100 золота, амняша, вот, еще 200 золота и третья карта, здесь, здесь, здесь небольшая, небольшая трофей, не, не очень трофейная дорожка, но скоро, смотрите, вот скоро придут всякие странные амнямы и другие персонажи, амнямы, вот, Так что вот такие. Вот. Давайте вот выйдем отсюда. У меня залагало. нажмем на тебя, на синего и, и идем играть. Пока у нас имеется только четыре персонажа. А потом вот остальные персонажи. Так, вот эти. О, Эль Приморс. Так, ну не жили мы его. Ну, в принципе, как обычный Бравл Старс. Вот с интересными механиками. Почему? Вот, Минус Чел. Отлично. Так, так, так. Блин, а он не спалил, что ли? Не спалил. Да ладно. Так, мы выиграли их. Изи. 50 золота. Так, прикольный персонаж. В принципе... трофейная дорожка второй вот мы никнейм второй ранг две победы в принципе возможно и одну серию сейчас проведем по этой игре и больше играть не будем Ну, если вам понравится Ну, поиграем еще как-нибудь Возможно, в обновление будем играть. Оп, эй, примо. Ух, получай. Чего кто-то думал? Так. Давай, где Так, моя конфета. все сидим прикольно вот у всех есть рыбочек, и у вас отдельные способности 16 кубков дают о как у нас есть паучок Паук у нас есть так, давайте до паука сыграем теперь у нас будут потом у вас потом будут новые персонажи Мы, господи, посмотрим вместе с вами если вы конечно вам понравится игра относительно недавно вышла можете тоже скачать так что я могу делать я могу так вот могу вот, вот так быстро а мне могу шить эти Ам-ням, что ж ты, ты мешаешься так? Где Еще один чел. Навек. Тонный. У нас в мы должны ловками. Ловками убегать. Для нападения еще есть суперспособность у персонажей, которые перезаряжаются сами. С не надо накапливать помощью рывков как, как брал Старси. Так, вот здесь 64. Вот новая карта. Да здесь можно 300 кубков максимум апнуть. Ну давайте апнем 300 кубков. Чтобы не сложиться не будет, завет. тут 300 кубков. Почему, да, вот, вот это вот вот конфет называется или что ну, да так, по мне это лучший захват захвата кристалл в грав старсе почему Например, здесь карта карт больше значительно больше во вторых во вторых здесь посмотрите какая улечка, прикольная графика типа вот из этого люка весь кристалл хрят конфетки падают ну, ради конфеток-то, конечно, можно будет посражаться. Ну, ради реально конфеток. Даже груза посражаться будет. Еще какая-то кнопка выхода интересная. Еще выигрыш. Ура, карта 2. Так. Угу. Ну, на сольках ничего нет. Если вы хотите, если, если что, вы слышите музыку. Вот там как-то. Раз, как-то как раз игре. Вот, смотрите. Как раз музыка из-за мняма. Ну, да, здесь музыка из-за мняма. Я уже послушал. Так. Ох. Ох, на полчай. О, молодцы, какие люди. Так это у всех. Почему? Ах! Да. Меня загрухнули. Ну ладно, бывает. Ой, ох! Бузу -бузу. И мы при этом вспомнимся в разных местах. Такая крутая новая карты. Давайте жнем. Все, легкая лёг победа. И пятый ранг у нас побед шесть. При этом. Мне интересно, у него анимацию. Ну как-то есть такой здесь легко ахнуть. Можно сделать это за одну серию? Так, давайте сыграем. Ух. Ну, здесь еще один персонаж, еще одна карта. Ну пока, Те карты меняются, кстати. Это тоже прикольно. Что не как Брасса, если там один на одинаковой карте играешь карты вот просто меня с каждой каткой всегда разные значительный плюс в этой игре этому режиму режиму вот у конфет еще здесь по две конфеты кстати падает тоже круто блин что мы как Первое наше поражение. Так, кажется, такие падают игр игроки. Какой видите, какой, какой. Это синий, амням. Нужно, нужно, нужно, нужно, что нужно, нужно, нужно, нужно, нужно, все это бывает. чужой а чего будет? Звук интересно. Чего он будет там? Кушки там в бокс, в здесь будут. Так. Ой. Быстрость. Петран. Минус два. Два минут два делал его. Круто. Не, извини, ты меня не будешь Тупо. Ага, что думал? Что думал? Я так побежит погнешь? Нет. Еще бабина. Вот эти меня уже пятый ранг Ранг прям О, зимняя карта Это Зачем кнопка э Эксит? Интересно Надо будет посмотреть Когда мы уже выиграем эту игру Оп Мы здесь Пройдем Блин, не убили букву. Серьезно. Ну, опять то вы делали. Да, вуаля. хорош, хорош. Бежим. Бежим, только бежим. Отв отвлечу их. Их Отвлечу. Вот. Ура. Теперь а, последний наш перс. А мне аж. Интересно. Так. Любовь, ну, сердечная атака. Интересно. Ты что, еще не есть путь? что только половина пути уже всего нет уже... как-то и можно так Для Несла. Наши сердечки делают. его долили этого пожарь все Бежали. посидим здесь принципе, наша любимая нычка как вы знаете Видите, тебя смеется там все так в принципе игра прикольная 30 минут максимум. На нее понадобится. Вообще, вообще без поражений. Если без одного поражения, может минут 29. Точно, точно это тут вот, быстро не проходит. Я взял уже на одну катку нафармил. Нет. Поминуть надо так. Нам нужно быстро, быстро играть. Вот как. Ужили, нет. Потому что, как вы стоите, все, я выиграл. просто в стенку упираются эти люди. Мешмо. Стенку упирают. Так. Наша следующая катка. Еще здесь какой-то какой интересный плюс, что вначале уже три конфетки дается. Вначале у каждой команды по три конфетки. Очень. Бурги. Первая, первая версия этой игры. Ну, что-то игра еще возможно будет обновляться. Может наверное, ну, что-то новое уже будет. Что если вы кто-то захотите, чтобы я снимал, снимала, то я, я буду снимать. Я, конечно, конечно, с обновлениями. С новыми. Так, опа, какие интересные. Тепнина. Это блин, на... еще делали ага. битва амнямов. О, вот, посмотрите. <послушает> Бартовкусу, кусок <после, после>, прям. <прослушает> Просто куда зажать. Это -то? смешно. Я хочу залить так ну, что 30 минутку сто путовски 30 минутка этого видео будет Ты серьезно что за люди то мне кажется, это боты все. Пока реальных людей нет. это будет то, что у будет возможность быть реальными людьми. Пока здесь нет такой возможности. Поэтому имеем то, что имеем. Да и он, это прикольно. Даже без людей тут. Блин, а... Невон. Так, вс. Давай, давай, обнял. Ничего то не видел, я Он реально ничего не видел слепой какой так 200 золота окей и все сейчас остался платят от это вот, очень синего с него сыграем Хотя его, на самом деле, хоть не с ними забудут. захотите узнать, как его зовут... ну, напишите, как это Это что? Хотите узнать, как его зовут? Я скажу. Я добрый, я скажу. Потому что это... Это наш... Это Должь... синенький. Замахивает как это на эльбе его замахивает. Вот. Вот. Жук носа. В смысле? Блин, а нет. Нету, нету, нету, нету. Так, ухудши. Порож. Серьёзно? Что все любили? Блин, Нет. Нет. О, теперь минус два теряется. Я что вышел? Я еще кубка втирается вот так вот я рассуждаю так что Господь, я могу через бочки двигаться С бочки типа как кости брал Старс, но это бочки длина. За паука было лучше, если честно, играть. За паука попроще было как-то играть. Ходу мне будет страдать больше тридцати минут. Изи. Что вы стоите? -то? Помогайте! Тупые какие-то люди. Они могли помочь. Вот, Паука по завалили. А мне где? Видишь, я за синий, синий, чувака играю. За стараясь наперек все мы запрятались теперь тут никто не должен видеть все самая легкая лёг победа давайте вернемся на паука и на пауке уже доиграем всю игру сегодня будет часового ролика по Майнкрафту по Майнкрафту, ждите это видео будет без премьеры так что когда выйдет тогда и выйдет если вы уже посмотрели часовую премьеры то молодцы что сказать Ой, иди ты да наверное за паука их играть Конечно, эти боты. О, как. Завалили. Вот. Здесь вс ⁇ хил, да. Смотрите. Вот шкалы три школы жизни. То здесь... Ты здесь вместо хп шкалы. А чё, круто? Каждая одинаковая. Очень справедливо. Делано. Эти сердечки вроде ничего не делают. Я уже понял. В общем, люди, посмотрите. Одна из проблем, говорит, то, что здесь прогресс не сохраняется. Здесь входишь, все, прогресса нет. Все, прогресс сбит весь. Бай-бай, прогресс. Вот Также мы вам делаем. Бай-бай, прогресс, бай-бай. Поэтому поставьте лайк. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. С вами был я, Соник. Если вы хотите продолжения, ставьте лайк. Напишите в комментариях. И всем пока!